Итак, теперь мы с вами учимся добавлять компоненты в наш проект. Изначально что нам необходимо, но не забывайте о том, что... Подпишитесь, если было полезно. Что мы с вами делаем? Добавляем окна и двери. Дальше что мы с вами будем делать? Как только закончим первый этаж, мы будем заниматься дизайном интерьера, разрабатывать компоненты собственноручно, пока будем использовать базовые компоненты. Я изначально сделал каркас своего дома. Об этом я уже говорил в предыдущем видео, ссылка на него будет сверху и в описании ролика. А теперь я занимаюсь расстановкой окон и дверей по своему объекту. Я сделал перегородки, я сделал основные несущие элементы. По материалу их не раскидывал пока, потому что мы с вами будем это делать, когда будем делать визуализацию нашего объекта. Будем делать красивые футуралистичные изображения, поговорим еще о визуализаторах. Что нам нужно с вами а, в лотке активировать? компоненты, раскрыть менюшку с компонентами и вбиваем в поиске а то, что вы ищете. Например, дверь. Обязательно нужно подключение с интернетом. В стандартных компонентах есть только одна дверь. Я буду пользоваться тем, что найду, теми, что найду в интернете. Пускай посмотрим, нажав левой клавиши мыши, да, дверь может быть выполнена в другой метрической системе, поэтому я буду использовать другую дверь. Добавление ее просто нажатием левой клавиши мыши и нажимаем в данном случае поначалу в пустом пространстве нашей рабочей зоны. Что возможно с ней сделать? Во-первых, ее можно изменить, повернуть, обратить и так далее, и тому подобное. Вращать вокруг часовой стрелки лучше не пользоваться данной функцией. Лучше всего, если вам ручка необходима, я вижу, что ручка у меня должна быть с этой стороны, она находится с другой. Правой кнопкой мыши по ней отразить по необходимой оси. Она проектировалась параллельно красной оси, поэтому я могу ее развернуть. Что я дальше проверю? Воспользуюсь функцией «Выбрать», перейду в редактор компонентов два раза, нажав левой клавиши мыши в самом компоненте, выделю его. Дверь стандартная, она здесь не 200, а у меня двери все 200. Я, конечно, могу попробовать в динамических компонентах посмотреть атрибуты компонента и добавить необходимый показатель. Например, мне нужно по оси Z высоту двери, но я вижу, что здесь она выполнялась в другой метрической системе, поэтому мне будет проблематично его отредактировать. Этой функцией я пользоваться не буду. Как я буду ее масштабировать? Два раза нажимаю левой клавиши, мыши, перехожу в редактор компонента, я вижу, что подсвечивается только она. Что я сделаю? Воспользуюсь обычной рулеткой. Измерю компоненты моей двери с верхнего угла до нижнего. 2,70. Окей. Нажимаю левой клавишей мыши и вбиваю показатель 2.100. Изменить размеры активной группы? Да. Проверяю снова. В данном случае я уже измер... могу не измерять дверь. Либо придется все-таки измерить. 200 Показатели моего дверного проема. А, что я еще раз проделал? В видео про масштабирование картинки я рассказывал, как работает функция рулетки. Опять же, на него сделаю вам пасхалку такую. Итак, я воспользовался рулеткой «Измерить» до самой нижней точки, нажимаю левой клавиши мыши и сразу же вбиваю на цифровой клавиатуре необходимую высоту. Появляется окно и, соответственно, меняются компоненты. Мне уже это делать не нужно, я уже дверь по высоте отмасштабировал. Теперь что я сделаю? Но ну, выйду из редактора компонента моего, один раз нажав левой клавишей мыши за его пределами, выделю, подсвечу мою дверь, воспользуюсь функцией «Перенести». И переношу ее по углу своей двери в угол своей стенки. Вот таким вот образом. Это будет наша входная дверь. Воспользуюсь масштабированием, чтобы изменить ее показатель ширины. Высоту и прочее мы сейчас с вами будем редактировать, как только перейдем к окну. К нашим. Что я делаю теперь? Воспользуюсь функцией построения линейные линии наших. И проведу линию, параллельно получается оси Ху, зеленую. На самом деле, этапы есть возможные. Некоторые вытягивают сверху, кто-то сначала ставит дверь, потом вытягивает снизу. Проем я обычно к бокам вытягиваю. Воспользуюсь функцией выдвинуть и выдвигаю область до границы с моей стенкой. удаляя ненужные элементы соединения, по сути дела, граней. Теперь я вижу, вот она, у меня стенка единая, монолитная. Что я делаю теперь? Дверь у меня для того, чтобы скопировать, воспользуюсь функцией перенести, зажимаю клавишу Ctrl и создаю аналогичную дверь. Перетягиваю ее в другой свой проем. Дверь в тамбур у меня такая же, как и входная использовалась моя. Вот я вижу, то, что она такая же, как и входная. Перегородка у меня не дотянулась пока. Сейчас будем масштабировать. Чтобы у меня не изменилось все остальные двери, а только менялась та, с которой я сейчас буду работать, нажимаю правой кнопкой мыши по ней, сделать уникальной. То есть будет меняться только эта дверь, а не весь компонент. Теперь я воспользуюсь масштабированием и изменю ее показатель ширины. По высоте она должна остаться та же самая, что и дверь наша входная, в данном случае 200. Потому что я ее просто скопировал, зажатой клавишей Ctrl. Напоминаю, что нужно функцию перенести, чтобы было активно. Нажимаю Ctrl, нажимаю, нашу в любом пространстве появляется еще одна дверь. Окей, с этим, я думаю, понятно. Дальше что? Проектирую линию снова. Снова при помощи элемента выдавливания закрываю мой проемчик. Ориентирую таким образом, чтобы у меня никаких проблем здесь не возникло по конечной точке элемента удаляю ненужные линии ребра. Вот таким вот образом. Ну давайте аналогичные двери. Другие я сейчас пока подгружать не буду. Хотя здесь есть достаточно красивые двери санузлы. Но чтобы не тратить время, я расставлю все остальные двери аналогичным образом. Воспользуюсь функцией перенести. Будет у меня дверь здесь. Будет дверь здесь. Будет дверь здесь будет дверь здесь сейчас я их всех отредактирую и будет дверь у нас с вами вот здесь сейчас мы с вами будем их разносить итак в данном случае здесь у нас несколько дверей получилось почищу возможно это не один метод итак данную дверь я обращаю по оси обратить по красной моей оси снова воспользуюсь функцией перенести и переношу свою дверь В данном случае нужно было бы ее сначала повернуть чтобы она у меня нормально вписалась здесь мне нужно будет ее уменьшать данную дверь и опять же при помощи функции «Перенести» состыковываю данную дверь. И опять же при помощи «Перенести» состыковываю данную дверь. Я сначала поверну, чтобы никаких проблем не возникло. Вращаю. При помощи функции «Перенести» снова накладываю, так как мне будет необходимо. Дверь снова вращаю. В данном случае в эту сторону лучше поверну. Передвину ее и состыкую. получилось получилось состыковали. итак по высоте они все нормированы мне необходимо отмасштабировать только их в данном случае я масштабирую чисто по проему эту дверь я еще обращу обратить ну, отразить по оси в данном случае зеленый Сейчас посмотрю красный снова масштабирование стыкую здесь при воспользоваться придется функции перенести чтобы ее в проем поставить и таким образом я проделаю со всеми дверьми чтобы в итоге они получились у меня красивыми и опрятными Отразить по красной моей оси. Снова дверь. Напоминаю, shift и колесико мышки с мы с вами ориентируемся. Отразить по красной нашей оси. Масштаб. Все вписываю в проемы. Следующая дверь. Отразить сначала по зеленой. А, по зеленой достаточно. Окей. Масштаб снова. И вмещаю в ее проем по чертежу. по нашему чертежу. Проверяю, чтобы все двери смотрелись мне эстетично. Эту еще по зеленой се себе отражу. Вот таким вот образом. Еще одну дверь забыл. Ctrl перенесу ее. Сейчас ее выровню. Мне за этот уголок зацепился. Вот таким вот образом. Окей. Okay. Теперь у всех этих дверей сверху сделаем нормальное отображение. Я вижу то, что у меня здесь дверь смещена. Я ее состыкую, чтобы она красивая. Пока без наличников мы работаем. Здесь данная дверь тоже я совмещаю с необходимой точкой. Но остальные пока трогать не буду. Итак, дверь провожу линию параллельной оси, выдавливаю. Провожу линию параллельной оси. Выдавливаю. Все предельно просто. Сейчас будем с вами заниматься с окнами. Провожу линию параллельной оси. Главное, чтобы она сходилась в конечной точке, а то мы с вами прорежем нашу дверь плоскостью. Здесь проделываю то же самое. Здесь у меня еще какая-то линия осталась. Удалю ее лучше. Всегда, если видите ненужные линии, лучше изначально редактируйте их. В данном случае мне с другой стороны нужно было. Чтобы они в дальнейшем вам не принесли каких-то подарков, которые вам не нужны. Особенно это касается подарков под новый год по конечной точке здесь я уже видно же линию которая осталась при выдавливании объединяю все мои контуры чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем вот таким вот образом прочерчиваю напоминаю что мы с вами только учимся есть четыре возможных метода построения я рассматриваю один из самых примитивных, но, на мой взгляд, он наиболее продуктивный с точки зрения построения. Перегородки я не объединяю. Сейчас будем делать окна. Объединили все контуры. Вот такая красота. Здесь еще дверь забыл дорисовать. Сейчас мы это сделаем. нападаюсь конечной точки это все удаляю теперь точно все окна опять же в поиске окно или окна или window находим необходимые наши окна в данном случае мне подойдет любое окно я сильно придираться к этому не буду пускай будет Сейчас посмотрим что это за окна подгрузим наш проект достаточно большое мне она не подойдет давайте в Windows посмотрим чего у нас будет в английской сборке так что все равно я каждый элемент масштабирую собственноручно о замечательно кошка а вот это еще лучше сейчас куда она убежала Убежало наше окно. Ну ладно, будем пользоваться вот этим. С этой стороны она будет не очень красиво смотреться, а вот с другой стороны подойдет. Сейчас будем перемещать наш компонент. Опять то же самое. Хронология действий абсолютно идентичная. При помощи функции «Перенести» встраиваем наше окно. В Показатели я влезать сейчас не буду, я предполагаю, что они изначально будут у нас немного корявые. Не все элементы возможно изменить сразу же при помощи масштабирования, а нужно перейти в редактор самого компонента, два раза нажав по нему левой клавишей мыши. Но по высоте данное окно меня полностью устроит. Я его, конечно, могу сделать побольше, тем более, что масштабы здесь работают нормально. Сделаю его побольше. чтобы она у меня закрывала, тем более, что все элементы моей стенки. Зацеплюсь по высоте. И пускай она у меня будет полтора метра, ну, 1601. Я смотрю то, что она там в метрах. 1,6. Вот такое окошко. Снова рисую линию вспомогательную, при помощи которой я выдавливаю предельный элемент. Объединяю компоненты. И вот получается мое окно. Графика немного ребит, можно было конечно оставить окно по габаритам, то которое было стандартное. Я решил его встроить по всей толщине нашей стенки. Давайте с другой стороны вставлю окошко, чтобы уже у нас проект был завершенным. Какое-нибудь вот такое окно мы с вами здесь разместим. И уже в дальнейшем будем работать с другими компонентами. Если тебе нравятся обучающие ролики, напоминаю то, что у меня еще есть ролики по автокаду и по ревиту. Полный цикл построения дома по ГОСТу. Советую воспользоваться. Иногда это полезная штука. Итак. Вот таким вот образом. В данном случае окно у меня метрическая система вообще странная. Поэтому я воспользуюсь рулеткой. 1400, давайте поменяем на 1600, если мне даст компонент. Он мне не дает изменять, перейду в редактор компонентов. Здесь измерю, во-первых, выделю все элементы окна, воспользуюсь рулеткой. 1400, 1600. Компонент изменился, по высоте она стала 1600, а вот масштаб у меня поменялся. Поэтому после того, как я изменил габариты моего окна, я при помощи функции масштабирования его вписываю. Здесь данное окно, если я буду растягивать, получится очень страшная картина, могу показать. Поэтому я менять не буду. Семейство такое. Ну, в Revit это семейство, в данном случае это компонент с нашим окном. Поэтому там мы с вами сделаем декоративный подоконник, такой красивый, возможно со скатом. Редактируем, выдавливаю необходимые сегменты. Изменить, нажимаю вкладку, удалить направляющие. Мне они просто не нужны на данный момент. У нас с вами получился вот такой каркас нашего домика. В следующих уроках мы с вами будем задавать необходимые материалы. Если вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте. Знаю, что это только обучающее. Да, кстати, все, что мы с вами закидывали в чертежи, те же самые, они все у нас пока еще скрыты. Те же самые открывания дверного проема тоже уже можно скрыть. Всем спасибо, что были тут. Скоро будут новые видео, будем постепенно наращивать. Опять же, у нас с вами будут визуализаторы. Мы с вами сделаем красивые элементы экстерьера. Нет, не экстерьера, интерьера сначала. Экстерьером займемся позднее. Потом у нас ждут еще новые ролики по Revit, по AutoCAD. И будем постепенно так собирать. В данном случае у нас с вами будет задача построить дом, сделать его интерьер и красиво представить, обработать все необходимые изображения, сделать это быстро. С наступающим Новым Годом! Всего доброго!